Премьера. Это настоящая альфа-самка. За ней следовала целая армия. С 1 февраля. Мутанток так можно контролировать. И этот выживший должен знать как. Че надо тебе? Чего тебе надо? Ну что дальше? Будем ждать, кто первый, кого прикончится. Лесен Давай, прикончи меня. Выжить после. Новый сезон. 1 февраля. Приведите мне любой ценой. Премьера на СТС.